идем у нас на упаковке. смартфон ZenFone Max Pro M1 компании Asus. Здесь представлена младшая модель, а именно с 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта флеш памяти. То есть есть еще две старшие модели. Это 4, 64, это 4 гигабайта оперативной памяти и 64 флеш-памяти. Ну и сейчас еще и выпускается третий экземпляр в варианте. Э, также 4, 4 на 128, то есть 4 гигабайта оперативной памяти 128 флеш-памяти. Вставляется вот в такой вот упаковке у нас литература, скрепка, то есть краткая инструкция по эксплуатации, гарантийные обязательства. так внутри находится сам смартфон такой упаковки также находится зарядное устройство на 2 ампера ну и кабель так usb и mini usb то есть type c здесь нету единственно непонятно В черном исполнении есть еще в синем и в серебристом. Никогда не понимаю, почему Asus к черному смартфону поставляет белую зарядку и кабель. Можно было сделать и черный вариант кабеля. Так. Клеим пленочку. То есть здесь находится камера двойная для БК Дальше здесь камера на 8 мегапикселей здесь на 13 основная и вспомогательная дальше вспышка ну и сканер отпечатков пальцев для того чтобы кое-как ну каким-то образом защитить ваш смартфон так снизу Находится мини-USB разъем для подключения зарядки. Джек 3,5 для подключения наушников. Дальше динамики. С этой стороны включение. Качелька громкости. Ну и другие функции в приложениях может принимать. Так, ну и здесь находится тот микрофон. То же самое здесь вот, совмещен микрофон так сам смартфон 6 дюймовый но по соотношению сторон то есть умещается он смартфон 5 5 дюймов так у меня есть смартфон htc 5,5 дюймов, то есть, у которого уже служит полтора года, ну и зарядка уже не держит, ввиду того, что здесь стоит аккумулятор на 2700 мАч, ну и со временем понятно, что разряжается, ну и вот если мы сопоставим размеры, вот новый смартфон умещается в размере HTC 5, ,5 дюймов то есть тут соотношение сторон 16 на 9 в этом так ну и первое включение но ну, сейчас я проведу ряд действий а именно то есть авторизируюсь перенесу данные и то есть, установлю основные ключи, ну и отпечатков пальцев. Да, здесь можно вход осуществлять не только по отпечатку пальцев по ключу, но и по а, лицу распознавания владельца. Так, вот мы произвели все действия, вернулись. Так, смартфон 599 диагональ, то есть, достаточно хорошо все быстро управляется, то есть загрузка основных программ осуществляется. разрешение full hd плюс здесь разрешение просто hd то есть экран яркий pc матрица с хорошими углами обзора вот яркость у меня сейчас на 50 процентов все это вот минимальная яркость это максимальная яркость установки данного смартфона так что у нас находится внутри для этого давайте откроем программку так ну и внутри у нас находится qualcomm процессор snapdragon 636 то есть 8 ядер 14 нанометров так ну и графическая карта андреемом 512 стоит так разрешение экрана на 599 дюймов 1080 на 2160 404 dpi яркость то есть 3 гигабайта памяти ну и вот здесь вот 744 написано ну и 904 мегабайта в нашем распоряжении так внутренние хранилище 32 гигабайта ну а нам из 32 доступно 1508 после установки всех программ так android 8.1 rara то есть будет обновление до 9 официально так батарейка на 5000 миллиампер час так ну и состояние так ну и температурные характеристики сенсоры различные так ну и давайте еще посмотрим еще один тест А C4 так ну здесь мы ничего нового не, не обнаружили то есть модель Asus Zenfone Max Pro M1 ZB602 KL хранение еще больше показывает, вместо 32 гигабайт, но всегда нужно понимать, что делится не на 1000, а на 1024, так, ну и тут уже свободно больше, 24.06 показывает, ну а доступная память совпала, так, процессор 64-битный, то есть Qualcomm Snapdragon. 636, показана архитектура ядра, технологический процесс 4 нанометров, 64-битная, 8 ядер, ну и максимальная частота 1800 МГц. Так, отображение, IPS-матрица, размеры экрана, 403 DPI, обновили 60 герц то есть указано так ну и вид связи так ну и батарея вот на 5000 миллиампер часов то есть хватает на два дня интенсивной работы то есть это звонки серфинг в интернете просмотр видео роликов вот. насчет игр игры не играю но я думаю те заявленные величины то есть нужно делить на полтора производителям так версия android так вот камера 13 мегабайт основная стабилизация виде не поддерживается так вот передняя камера восемь и два мегабайта показано характеристики температурные характеристики датчики так но ну это приложение установлено Файлы, на ее программе. Так, ну давайте проверим. Как быстро у нас срабатывает. отпечатков пальцев. Все быстро, без проблем. То есть есть ключ. Так, ну распознавание по лицу я не стал делать. Так, смартфон позволяет камерой снимать до 4К 30 FPS, что достаточно хорошо. Так, сейчас будут фотографии и вставлю на видео. Это модуль NFIC для бесконтактной оплаты на кассах, ну и других местах. Так, и из положительных моментов абсолютно устраивает. Телефон очень хороший. Долго держит зарядку. Достаточно удобно с ним управляться. Размеры имеют, как у смартфона, 5,5 ,5 дюймов. Хороший экран. То есть дело привычки. Все можно при желании достать. Без проблем работает сканер отпечатков пальцев. Можно даже проверить. реагирует мгновенно. Так, также немаловажным событием будет то, что будет обновление до девятой версии Андроида в настоящее время восемь один так из отрицательных моментов это то что пока то есть идет обновление программного продукта ну и бывает некоторые нестыковки ну, например по камере что иногда бывает не очень хорошая прошивка но ну, вот уже Пришло три прошивки на данный момент, причем в этих трех прошивках именно речь шла о камере. Я по идее пользуюсь другой камерой, то есть мне этот смартфон должен был быть больше для видеосъемки, во вторую очередь для фотосъемки, то есть в светлое время снимает очень прилично, в темное время нужна вспышка, конечно. Но я думаю, что если бы у вас была зеркалка или без зеркалка, в темное время тоже бы были шумы соответствующие. То есть главное иметь рука руках голову ну и вовремя применять данное устройство. Ну и главное умело. То есть немаловажно, что здесь есть 4К видео видеоизображение, правда, в 30. FPS, но ну, этого на данный момент достаточно так прекрасно умещается в стабилизаторе для мобильных телефонов, которые есть у меня на канале. То есть, если что, можно посмотреть. Ну и во всем данный смартфон устраивает. То есть, ну и особенно радует аккумуляторная батарея на 5 миллиампер часов то есть по сравнению с предыдущим смартфоном htc у которого было 2 700 ну, небо и земля сейчас времени достаточно для того чтобы осуществить основные задачи так ну и рекомендую покупки ту версию которая вам необходима либо как у меня 3 гигабайта оперативной памяти и 32 флеш памяти для ваших программного обеспечения ну и игр ну либо 464 ну и либо сейчас еще есть одна версия 4128 все ссылки будут в описании по этому смартфону Так, по поводу игр на этом устройстве я тестировать не буду, много уже есть тестов, то есть различных программ с играми, там Asphalt 8, Need for Speed, то есть смартфон удачно и хорошо справляется с этими играми, ну и кто будет играть, думаю этот смартфон будет полезен. И для этих целей так по поводу зарядки вот как видим 83 процента то есть еще осталось примерно один день 3 часа 26 минут так ну и последняя зарядка была 12 часов 49 минут назад ну и на данное время то есть 8 процентов это у нас chrome съел Два процента лаунчер, ну и камера один процент. То есть батарейка аккумуляторная держит заряд уверенно, так тоже один из отрицательных моментов это то, что здесь Wi-Fi модуль только на 2,4 ГГц, 5 ГГц нет и вот у меня есть роутер за Excel Kinetic Extra 2 с двух диапазон иногда бывает что вот он долго его ловит Чем непонятно почему предыдущий смартфон мгновенно ловил, почему он в сохраненных сетях этих есть, и ему требуется времени. Знай чем обусловлено. Вот, поймал. Ну по-разному иногда через минуту поймают, иногда вот две минуты необходимо, чтобы ему поймать сеть. Так, всем спасибо за внимание это было полезно до следующих распаковок всем удачных покупок и до свидания до следующего видео